Я в международном сетевом издательстве, она называется Splash. Мы находимся в Берлине. У нас семь авторов, которые живут в разных странах, и каждый из авторов пишет свою книгу. Я пишу книгу «147 свиданий», я пишу ее уже 9 месяцев. За это время я сходила на 102 свидания. Я была в 30 странах, и я постоянно перемещаюсь. Да, Вот так вот выглядит мой баннер о том, что я делаю. Я ищу своего человека. Хожу на свидание, пишу книгу. Об этом книга уже продается, несмотря на то, что она еще не написана. Ее можно купить и читать, оформив предзаказ. Тема, которую я предлагаю обсудить, но мы можем изменить это по пути, если у вас будут другие планы, как сделать творческую карьеру. Как люди вообще находят свое призвание? Я хотела бы сказать, что опираясь на какой-то свой опыт и на опыт своих творческих друзей, я считаю очень важным в определении своего призвания. случайность. Сейчас вы поймете, почему. Я родилась в городе Набережной Челны, училась в школе довольно среднем. Мне нравились только два предмета — русский язык и литература, и это было, собственно, то, чему я уделяла внимание. Я могу сказать, что я случайно попала на журфак. Во всем виновата Гульчачак, это моя старшая сестра, троюродная. Я училась в седьмом классе, и она пришла домой, и родители стали ее очень сильно хвалить, потому что ее школьное сочинение, которое называлось «Каким должен быть идеальный джентльмен?», опубликовали в газете, которая называется «Кэмэш эта газета настолько старая, что я не смогла найти в интернете даже ее логотип, но вот примерно так она выглядит, к сожалению, это не то сочинение. И Это было время, когда у меня появились первые профессиональные амбиции, и Гульчачак об этом до сих пор не знает, я думаю, что это хороший способ рассказать ей об этом. А в девятом классе в школе у учеников средней школы в Набережных Челнах были занятия по УПК. Я не знаю, кстати, есть это сейчас или нет, это такой классный день, когда никто не учится, вы все приходите и вас готовят к вашей будущей профессии. И выбор профессии был на самом деле очень небольшой. Ну, то есть можно было учиться шить, учиться готовить, учиться работать на станке. И когда мы все стояли во дворе, я никак не могла сделать выбор, кем же мне быть. Одна тетенька во дворе кричала, кто на журналистику, кто на журналистику, одно место. И в общем, это была та самая случайность, которая определила мой выбор. Я поступила на журфак КФУ, и я поступила на журфак на самом деле не с первого раза. Я ходила поступать на него в десятом классе участием в Олимпиаде и заняла девятое место, а тем, кто входит в десятку первых мест, предлагает поступить без экзаменов. Я не знаю, кстати, жива эта традиция сейчас или нет, да, тоже не знаю. Но когда нужно было принести аттестат, стало известно, что у меня его нет, и я была единственной десятиклассницей, поэтому меня попросили вернуться через... Год. Да, я вернулась через год, сдала экзамены и стала учиться. Я работала по профессии с первого курса, потому что мне было очень интересно и немного раздражала своих однокурсников вопросами практического характера, потому что я училась жадно, я ходила не на все лекции, мне было очень интересно учиться, но на те лекции, на которые я все-таки приходила, на них мне хотелось взять от преподавателей все. И с кем-то, конечно, проходили оправдания о том, что я уже работаю по профессии, с кем-то не проходили. Вот, например, с Еленой Сергеевной Дорощук это никогда не хотела. Да. Вот. И я думала, что я буду работать журналистом в газете. И, собственно, пока я училась, я работала. Но годы шли, и журналистика развивалась, и к тому моменту, когда я получила диплом, стало понятно, что работать я буду кем угодно, кроме газетного журналиста. И вот кем я работала. Я занималась социальными сетями, я занималась пиаром, джиаром, я работала в диджитале, делала мобильные приложения. Я открыла свой магазин, и я пишу книгу. А чем, собственно, для меня были одинаково важны эти профессии? Это профессии, в которых я могла применять текст. Но ни для одной из этих профессий текста было недостаточно. Это всегда нужно было текст плюс что-то, текст плюс технологии, в которых нужно было разобраться. И, например, когда мы начинали, наше поколение, когда мы начинали заниматься социальными сетями, еще не было никаких школ как сейчас, не было никаких курсов, не было особенно никаких ресурсов почитать, поэтому мы просто тренировались на кошках, пробовали и брали, например, там вот, моим первым проектом в социальных сетях был ну, СНОП. Это к тому времени уже было довольно популярное а, издание, и мы вели соцсети и учились, собственно, на практике. PR, а, ну, я думаю, что эта сфера довольно популярна у журналистов и там… Все через это пройдут или прошли. Джар как разновидность пиара была мне тоже интересна очень в Татарстане, когда я работала в команде года парков и скверов. А свой магазин — это как дань идентичности. Мне очень сильно хотелось ассоциироваться с Татарстаном и что-то сделать для него, ну, как-то выразить свою любовь или благодарность месту. Поэтому я объединила татарских дизайнеров в маленькое сообщество. И своя книга, собственно, как то, о чем я мечтала. Это проекты, в которых я работала. Так вот, отвечая на вопрос, что нужно, чтобы сделать творческую карьеру, я бы хотела вас попросить перечислить какие-то качества, которые вы считаете для этого важным, или, может быть, какие-то обстоятельства. Харизма. Что? Харизма. Харизма, Харизма окей. Ну, удача. Связи. Стержень. Внутренняя свобода, да, стержень, трудолюбие. Ну, настойчивость, да, для любой карьеры, я думаю. Да, круто. Окей. Да, наверное, не попадает ни в одно из качеств, отдельное качество, да. Ну да, может быть, ну вот некоторая ниша, да? Интересно, вы перечислили сильно больше. Я думаю, что есть всего три качества, которые, ну или обстоятельства, которые должны сложиться для того, чтобы сделать творческую карьеру. И первое качество — это смелость. Это то, что нужно, и м, на самом деле, когда люди говорят а, о других... А, о смелых людях, там, да, не о себе, а о ком-то смелом, то они говорят о людях, не о тех, кто не боится, а о тех, кто делает через страх. Там, да. Я, например, ужасно боюсь выступать, но никогда не отказываюсь, хотя каждый раз дико волнуюсь, там, и, э, но, но всегда признательна за эти приглашения, все равно участвую, потому что нет никакого другого способа научиться делать что-то, как, кроме как делать то, что ты не умеешь делать или боишься. И еще, мне кажется, очень важна и смелость сразу пойти туда, куда ты хочешь, а не строить свою карьеру длинным путем. Ну, то есть не думать условно, что вот я сейчас сначала поработаю в этой газете, потому что я считаю себя для нее годным, подходящим. Или она маленькая, там легко работать и просто. Потом я чему-то научусь, пойду дальше и поработаю в этом медиа, например, а потом я попаду туда, я советую всем своим друзьям и всем, кто ищет и кто начинает идти сразу туда, куда вы хотите попасть потом. И неважно на каких условиях, это может быть ассистентская работа, волонтерская работа, это может быть что-то совсем маленькое, это может быть совсем не ваш профиль, но вы можете прийти сразу туда, где вы хотите оказаться позже. Да, и вот еще одна из моих любимых цитат, что страх не повод не делать, и что даже когда вы чего-то боитесь, вы все равно можете это делать. И там, пока вы это делаете, вы преодолеваете страх и справляетесь с этим. А Как вы думаете, какой самый дорогостоящий навык на творческом рынке? Какой? Альбина. Альбина знает, я думаю. Идея. Опять? А, угу. Еще какие-то версии. Что стоит дороже всего? Ну, время, может быть, да. Интересно. Так, довольно близко. Новизна. Да, много людей с блестящими идеями, много очень неординарных людей. Среди творческих людей есть гении, и есть гении, которые способны себя выразить и найти, а есть, которые не способны. Там, да, Есть гениальные люди с блестящими идеями, которые никак себя не реализуют, потому что не находят способы или потому что им не хватает ответственности для этого, и на самом деле, если мы говорим о рынке о творческих профессий, то навык, который ценится среди творческих людей, работодателями – это ответственность, потому что начать писать книгу может любой человек, делать что-то творческое, яркое и даже смелое может почти любой человек, но ответственно довести это до конца и всегда понимать, что ты на себя берешь и что от тебя ждут, и совпадает ли это с тем, что ты можешь выдать, в конце это ответственность, это довольно дорогостоящий навык. Да, хорошая новость в том, что ответственность развивается, в отличие от третьего навыка или качества, который я считаю важным. Как думаете, какое еще качество? Да. <смех> Талант. Если вы смотрели короткометражку с Ефремовым, которая называется «Кошечка. Бешеная балерина», то героиня, не герой этого фильма утверждает, что талант ничего не решает, и только упорство и каторжный труд могут привести тебя к твоей цели, к творческой цели в том числе. Но если вы досмотрели эту короткометражку до конца, то вы знаете, что это не так. Талант очень важен, и это то, что нельзя вырастить. Ну, Я считаю, это мое мнение, там, да, или никак приобрести. Вот три качества, которые я считаю самыми важными в создании творческой карьеры. И, конечно, случайность. Ей всегда остается место, чтобы мы не делали все. У меня все. Вот Буду рада ответить на ваши вопросы. Всем привет! Меня зовут Чернов Михаил. Буду рассказывать в большей степени о себе и делать выводы по своей короткой, как сказал, даре жизни. Окей. Okay. Сегодня вы услышите обо мне мою биографию, выводы, ошибки. Особенно Дарья просил рассказывать про ошибки, которые были по пути моего карьерного пути. Я, я не такой талантливый, не очень хорошо слова складываю. Вот. Ну, что произошло. В 89-м году я родился, активы на момент рождения мама, папа и старший брат. И в шестом году я пошел в школу. Это была гимназия номер 7 города Казани. Может быть, кто-то знает даже такую школу. Хочу сразу спросить: скажите, здесь все выпускники, потому что встреча Альма-Матер или есть студенты еще? Супер. Особенно приятно. Все, вывод первый. Хорошо, что я родился. Спасибо моим родителям. Но на самом деле здесь более глубокий вывод. Я думаю, что родителям, будущим родителям нужно основательно подходить к выбору школы для своего чада. Школа — это то, где формируется первый личностный круг, и то, где мы находим своих первых друзей, взаимодействие с гоп-стопом не очень приятно, наверное, в будущем, и очень плохо складывается на том, какая личность созревает. Ошибки — это профессиональная ориентация, то, куда мы, куда мы кладем свои яйца, когда выбираем корзину, из которой дальше расти нашему цветку. Классно сказал. Вот могу вам так сказать, что в, в тех годах, когда я заканчивал школу, оканчивал школу, у нас профессиональная ориентация вообще в принципе отсутствовала. Сегодня можно смотреть, какие есть зачатки того, куда профессионально ориентируют бывших школьников, но на наше время, э, в наше время э, школьнику не было большого выбора и в основном ориентируясь на мнение родителей, куда стоит пойти в чаду, где лучше, где больше платят. Хотя мнение родителей на самом деле не является рыночным, это абсолютно точно. Вот В 2006 году я, как все, кто не знает, куда пойти учиться, пошел на экономиста. Вторая часть тех, кто не знал, куда пойти учиться, пошли на юристов. Вот Могу сказать, что со второго курса я начинаю работать. Первое мое рабочее место было бухгалтером в строительной компании. Там, слава богу, что у нас была вторая смена в КФИ. Она началась сейчас с 30 дней. И до обеда с 8 до 12 у меня получилось работать, потом хватать сумку в зубы, бежать в кафе. И до 8, 20, о, 6 до 20, как я помню, у нас были пары. Вывод второй. Как можно раньше начинать учить, работать, это помогает осознать целый ряд вообще практических навыков. Это практические знания, это навыки коммуникации в деловой среде, в которой тебе дальше взаимодействовать и в которой тебе расти. Это понимание ценности денег, поскольку это, наверное, первые деньги, которые ты полноценно зарабатываешь, имеешь трудовую книжку, тебя полноценно уволить могут. И варианты дальнейшего роста ты уже рассматриваешь в призме той организации, в которой ты работаешь, понимаешь, куда ты в принципе можешь вырасти. Самое классное, если на первой работе у вас появляются наставники. Тот, кто поможет вам сориентироваться как личности, кто поможет вам сориентироваться в профессиональной среде, тот, кто поможет вам навыками, поскольку теорию нам более-менее дают в институте. А вот в 2011 году, Дарья уже сказала, что я заканчиваю специалитет антикредитное управление оценочной деятельности. И, в принципе, наверное, как все выпускники, долго думаю, а кем же мне быть, экономистом или экономистом. Вот, работаю экономистом с 2011 по 2012 год. То есть у меня уже 5-4 года стажа работы бухгалтером, Потом перехожу работать с экономистом в строительную компанию. Работаю генерального директора по экономике в производстве питьевой воды. Потом ухожу финансовым аналитиком в Nefis Cosmetics. У нас было два финансовых аналитика на всю огромную компанию. Мы ежедневно подготавливаем отчетность для руководства, для совета директоров и для генерального директора. Вот. В тот момент я понимаю, что это настолько скучная работа, которой я не хочу больше заниматься никогда. Я прихожу к директору по экономике, прошу меня уволить на что получаю отказ, но все-таки я увольняюсь, параллельно понимая проблемы строительного рынка, поскольку уже много лет работал экономистом и бухгалтером, я придумываю проект, в котором любой, любая строительная компания, любой собственник земли может кликнуть по земле, как мы сейчас это все представляем, и получить информацию, сколько этажей можно строить, какая плотность застройки и все остальное. С этим проектом я... А, С этим проектом я... Да, если что-то не нравится, меня, В общем, я увольняюсь и иду делать этот проект. Все. С этим проектом я прохожу отбор в бизнес инкубатор Казанского IT-парка. В тринадцатом году запускаю свой стартап, причем запускаю его на заемные деньги. Собираю команду, мы реализуем первую версию нашего программного продукта. И буквально через какое-то время, в этом же тринадцатом году, компания Bars Group... На тот момент наша команда была 5 человек, а Bars Group была 780. Предлагает мне купить мой стартап и перейти туда работать. Тогда я подумал, вот это социальный лифт. Такого, наверное, не бывает вообще круто, что я войти ушел. Естественно, я соглашаюсь, я продаю компанию, мы все вместе переходим работать в барс Group. Я вхожу в совет директоров расширенный Bars Group, как самый молодой директор был. И возглавляя направление, являюсь директором направления Генформационных систем. Это вот как раз, где кликаешь по, по земле. Вот. Дальше, что могу сказать? Работать в маленькой компании, в которой ты выстраиваешь отношения, выстраиваешь бизнес, выстраиваешь там, работу с сотрудниками, подбираешь сотрудника, как ты хотел, и, работать это в и делать это в корпорации – это две разные вещи. Мы с генеральным директором, это была очень веселая история, вы, наверное, читали книгу про Стива Джобса, где он хантил Скалли и обходил вокруг кампуса Apple один из кругов. Вот мы так вокруг IT-парка обходили и в конце мне предложили купить компанию. Я подумал, ну точно, Джобс. Вот. На самом деле мы обговаривали только хорошие условия. Мы говорили о том, что будет, когда мы начнем вот развивать это направление, какой бюджет у этого направления есть, какие доходы ожидаем, с какими муниципальными органами, региональными органами нам работать. Могу от себя сказать, это потрясающий опыт. но ну, Это такой через 10 ступеней вверх. Такой лифт, действительно был социальный лифт. Я, у меня и доходы выросли там, моментально, если я до этого зарабатывал 500 долларов, придя в Барс, 4000 долларов в месяц, мне 22 года, я думаю. Жизнь удалась, все супер, вот, но это классный опыт. Мы работали с, мы автоматизировали государственных служащих, так скажем, государственное управление, муниципальное, муниципального, и регионального уровня, а позже уже федерального, и как раз-таки пришлось набраться смелости для того, чтобы проводить переговоры с чиновниками и руководителями регионального, регионального уровня, то есть это министры там, здравоохранения, министры и федерального уровня. Вот. Что могу сказать? Для любого продвижения, для того, чтобы продать так компанию, нужно понимать четыре основных вещи. Это нетворкинг, это то, как ты строишь свои взаимодействия с другими людьми. Это необходимы наставники и менторы, кто тебя ведут по правильному курсу. В, мое время, в мои там дни это, моим наставником был руководитель бизнес-инкубатора на то время, это Ярослав Швецов. Нужен авантюризм и уверенность в себе. Да, договариваться нужно на берегу, не только о том, что будет хороший, но и о неудачах. И это вот ошибка, которую мы совершили вместе с генеральным директором Барсгрупп. Оба это признали, что надо было бы еще и неудачи, как действовать, если не получится. Вот. Я пропущу два, там, два года своей жизни, поскольку я ушел и делал отдельно компанию по автоматизации градостроительной деятельности и реализовал это в Республике Татарстан и в Самарской области. Но потом у нас получилось так, что курс доллара вырос и бюджет на автоматизацию в строительстве порезали. После вот я присоединился сначала к одному стартапу, и силы были, энергия. Присоединился к одному стартапу, а позднее мы запустили стартап ZapMill. Может быть кто-то гуглил, что это? Ну окей. Да. Супер. Это мой любимый слушатель сегодня. Что такое ZoomMeal? Мы сделали платформу, которая объединяет стоматологов и стоматологические лаборатории на одной площадке и позволяет стоматологу выбрать лабораторию. Мы долго изучали, чтобы был рынок, хороший объем. И объем рынка в США по заказу коронок это 6 миллиардов долларов. Это просто так он цифру дал. Не знаю даже зачем. Вот, я планово ухожу в стартап Мир. Резко, наверное, даже ухожу в стартап-мир, в такой полноценный, это венчурное инвестирование, венчурные капиталисты, как их все называют. В проект привлекая инвестиции 50 тысяч долларов при оценке уровня капитализации в 350 тысяч долларов, выигрываю конкурс с «Умные деньги», «Generation S», предпринимательские правые годы, но я просто все не смог написать, что мы выиграли. Также мы выиграли грант от Microsoft на 120 тысяч долларов на серверные мощности, грант от фонда Бортника на миллион рублей. Я думал дальше, что развитие это такое. Но Россия очень маленькая с точки зрения стоматологии. У нас всего 26 тысяч стоматологов на 180, сколько нам? 6 миллионов населения. Вот. И тогда я понимаю, что нужно получить какое-то новое образование. Получить новое образование, поскольку я занимаюсь совершенно другим. И я не экономист уже. Я понимаю, какие задачи я ставлю перед своим будущим образованием. Уже осознанно, не так, как я выбирал КФИ. Это должен быть социальный капитал. Это основное, на что я опирался. Должны быть хорошие связи, должен быть хороший доступ к преподавателям, поскольку у нас до сих пор в вузах ступень между студентом и преподавателем настолько большая, что, мне кажется, она больше, чем между студентом и ректором. Вот, я думал, что 5 минут, отлично. Нужны связи наставники, и есть персональная трансформация, то есть нужно, то я после окончания должен быть new myself, как говорят, то есть должна быть перезагрузка, когда я понимаю, что вот он после окончания новый я. Должны быть знания теоретические, должны быть навыки применения этих знаний. Тут я выбираю Сколково, но это достаточно сложный, сложный процесс был. Московская школа управления Сколково – это не то место, где вы слышали скандалы про коррупцию, это фонд Сколково. Московская школа управления, она строится на частные деньги, и по сути это российский Гарвард. Вот. Я поступаю в стартап-академию 11, это 11-й отбор уже, стоимость просто запредельная. Тогда была стоимость 680 тысяч рублей, я думаю, вот это, это много. Да. Но мне посчастливилось выиграть грант на обучение в половину стоимости и это позволило мне обучиться у Сколково. Вот. Что после Сколково? Планомерно мы с преподавателем, там потрясающие просто преподаватели, не оторванные от мира. Спасибо, что посмеялись. Да, преподаватели не теоретики, а практики. У нас выступал основатель сети Restore, у нас выступал, сейчас даже уже всех не вспомню, Маркетинг у нас преподавал Илья Балахнин, это топовый маркетолог России. У нас преподавала, например, публичное выступление Нина Зверева, если кто-то из старшего поколения может быть, помнит ее. У Нина Зверева учились все, в том числе и Ургант, и все остальные. Вот, потрясающие просто преподаватели. После этого мы планомерно с менторами, которые за нами закреплены, прорабатываем, куда дальше двигаться. Я понимаю, что нужно двигаться в другую сторону где больше наших клиентов. то есть Цель не просто переезда, а идти туда, где наши клиенты, где те, кто нам платит. Вот, мы проходим отбор, точнее нам два инвестора делают интро в Starter Capital. Это компания, которая запустила, запустила акселератор и имеет акселератор в Нью-Йорке. Мы проходим отбор туда, привлекаем инвестиции 130 тысяч долларов от них уже при оценке 2 миллиона. То есть уровень капитализации поднялся шестикратно. Вот. На четыре месяца мы переехали в Нью-Йорк, и вот как раз я вернулся неделю назад из Нью-Йорка. Четыре месяца мы проходили акселерацию, и это тоже такой new myself, потому что полная перезагрузка. Мы сейчас четко понимаем, как люди там работают, другое восприятие, другие отношения и другой бизнес абсолютно. Вот фотография из последнего дня Красный с языком – это я. Да, это третий отбор у них был, и мы третий батч закончили. Проекты, один из проектов из СНГ они привозят в Нью-Йорк, адаптируют их, повышают уровень капитализации. Там проходит потом демод день перед инвесторами, и люди привлекают инвестиции для того, чтобы дальше работать в США. Вот, ну, что мы достигли за эти четыре месяца? Мы при, приехали, был уровень капитализации 2 миллиона долларов, сейчас 3,5 миллиона долларов. Мы собираем новый раунд на 550 тысяч долларов. Было два, дня, два демо дня отдельных в Нью-Йорке и подписали 300 стратегических партнерств в США. Вот под финал я хочу сказать, наверное, самое главное правило, которое всегда следую. Если вам показалось, что это классная история успеха, то вы не видели много ведер говна, который мы съели. Вот. И хочу закончить, наверное, фразой спортсменов – «DNF is not an option», то есть сойти с дистанции – это не вариант. Спасибо. Хочу поблагодарить действительно особенно студентов и организаторов. Я знаю, что такое для студентов пятница, такой прекрасный летний вечер. Даше огромное спасибо за то, что две недели назад я узнал, что я выпускница КФУ. На самом деле я училась, это действительно был педагогический университет. Сейчас там благополучно стоит казанская икона. Это был наполовину мужской монастырь, наполовину филфак. Это была самая большая шутка педагогического университета. Ну, сами понимаете. Вот Мы шутили над монахами, и потом я сейчас программный директор мусульманского фестиваля. Вот. На самом деле все, чем я занимаюсь, я черпаю из своей жизни. Очень много, я очень люблю абсурдные комедии, поэтому в моей жизни очень много абсурда. В 15 лет, вот как раз в 14 лет были 90-е, и в 15 лет, ну, в мои 14 были 90-е для всех, и в 15 лет я заявила родителям, что я поеду в Москву поступать в какой-нибудь кинематографический институт. У меня мама педагог, она очень расстроилась, решила, что девочка тяжело пережила 90-е. Вся артиллерия тяжелая была опущена в ход, и меня отправили династийно в педучилище, которое стало педколледжем. Так я попадаю в пединститут. Русские литературы я действительно любила, они мне легко давались. Или легко давались, и я их любила. В общем, и все равно я попала в кино. Но я ни разу не жалею, что таким тяжелым способом то есть не тяжелым, а долгим маршрутом. Более того, здесь есть журналисты, да, будущие. Очень классно, я вам сообщаю сенсации. Я увольняюсь из кинотеатра, нет. но не ухожу, на самом деле, из кинематографа. Я решила освоить вещь, которая доселе была мне неподвластна в том, скажем, учреждении, в том его устройстве, в котором я работаю, то есть в правовой форме этого учреждения фильма «Поддержка», о котором сказал Дарья, который входит в мой функционал, она не совсем комфортно реализуется. Вот сейчас я займусь кинопроизводством, вот, а конкретно кинопродюсированием, и мне это очень интересно. Вот Мне 41 год, у меня дочь, сын. «Почерца» и «Пасынок». Это просто объясняет, почему я так много в своей жизни, в кинематографической особенной части, уделяю внимание детским киномероприятиям. Сейчас я немножко сентиментальную историю расскажу. А, кстати, да, про абсурд. Я рассказываю про кино, и у меня нет визуализации. То есть я буду без презентации. Вот. Я много где пожила во время своего детства, в Казани, я имею в виду, и один из районов это был за московским рынком, там есть такой небольшой дворик энергетиков. И была небольшая такая улица энергетиков, была такая небольшая эстрада, я к ней подходила, она мне была вот так подмышкой, ростом я сильно не изменилась, но все равно тогда для меня это был гигантский подмосток, экран, и к нам приезжали показывать кино на улице. Вот. Кто-нибудь, наверное, знает, что у нас сейчас уже два года, ну вот это второй год, стабильно показывает кино в сквере Аксенова на улице. Да. Да, Спасибо. Вот. Но самое интересное и сентиментальное во всей этой истории, что когда за прошлом году мы стали собирать историю кинотеатра Мир, мы нашли механика, который там когда-то работал, киномеханик. И оказывается, это он мне маленький показывал кино вот там. Я, так, так, я прослезилась, когда я поняла, что он — это он. И я сказала, вы знаете, я вот тут одну штуку придумала, и, наверное, вам это понравится. Ну, тут он чуть не прослезился. В общем, кино на улицах у нас появилось. На самом деле, кино на улицах мы показываем еще и в других парках и скверах вместе с Мэри Горда. Но Аксеновский сквер — это, скажем так, наша территория. Мы репертуарно подходим совершенно по-другому. Но я менеджер, Даша правильно сказал. Мне важно, чтобы... В это время люди не уходили из зала и продолжали платить там деньги. Вот. В кинотеатре «Мир» я имею в виду. То есть совмещать несовместимое, мне это очень нравится, потому что когда-то в кинотеатре «Мир» мне сказали, так что ж, вызовы, мне, мне постоянно поступали вызовы, мне сказали, что на фестивале мусульманского кино никогда не появится такой режиссер, как Юрий Быков, или режиссер, который снял фильм под названием «Жизнь, передающая, как болезнь, передающаяся половым путем». Бинго, они оба побывали на мусульманском фестивале. Самое главное, как правильно как бы вы несете и чувствуете свою идею. Как я восприняла идею мусульманского фестиваля? У меня папа татарин, у меня мама русская. У меня на полном серьезе дочка трещенная, а сын в мечеть пошел осознанно уже ну, где-то после 10 лет. То есть у меня полный диалог культур и межконфессиональный, и всяческий. Я помню в детстве с каким интересом я погружалась вот в эти традиции. Это при том, что я росла ну, посткоммунизм, то есть мы строили коммунизм, это был социализм, и все религиозное как бы было немножечко под запретом. И тем не менее, все прекрасно знают, что в домашних традициях это все соблюдалось. И когда я пришла на мусульманский фестиваль, я поняла, что кино — это действительно великая вещь. Кино, понятно, без перевода. Первое, что я приняла дозу и получила передозировку, я посмотрела 10 иранских фильмов с английскими субтитрами на их оригинальном языке. И тогда я полюбила Фарси на полном серьезе и возненавидела нашу Рашу, вот этот эпизод с таджиками, потому что познакомилась после этого с таджиками, высококультурными людьми, и мне стало просто обидно, что для большинства людей это ассоциируется именно вот с этими двумя московскими гастарбайтерами. И тогда я поняла, что этот фестиваль должен действительно соединять людей и должен показывать Казань. Вот то, что и есть для меня Казань, это когда рядом церковь и рядом мечеть, и когда спокойно сосуществуют атеисты, И когда я стала смотреть фильмы из вот этого котла «Ближний Восток» и понимать, что там действительно искусственное, в общем-то, очень много с военными действиями, какое-то горе, они, в общем, сюда приезжают и говорят… Казань — это очень крутой город, здесь все по-настоящему, конечно, все по-настоящему. Вот как Иван Грозный нас завоевал, мы уже на него обиделись, уже помирились, и у нас действительно диалог культур. И вот этого, вот этого, такой гармонии, я понимаю, что мало где кто достиг. Это очень ценно, передавать через фестиваль вот эту идею, мне крайне интересно. Как появился Занусий Быков, ну потому что фестивальная миссия — я работаю профессионально на этом фестивале. Открывать новые имена и быть площадкой для зрителей, то есть вот этой коммуникации. Что касается культурного менеджмента, для меня не важно, два человека в зале у меня сидит или 200 человек. И так работает вся моя команда. Для этих двух человек мы будем работать точно так же. Для нас не важен возраст аудитории. И даже было очень, однажды, забавно. Мы делали какой-то фестиваль с бесплатным входом, но было очень скользко на улице. Я вышла и сказала, спасибо вам, что вы доскользили. И после этого, вот пока я здоровалась, зашло еще 50 человек. То есть сидело реально два человека, они пришли посмотреть Ну, помните, вот эти все машины врезались, что вот была зима не очень. И, <как> в общем-то, мы так работаем в кинотеатре Мир, мне очень везет. На встрече с людьми у меня очень большая команда, то есть маленькое количество, но большой души люди, команда людей. Поэтому то, что я увольняюсь, я увольняюсь не с мира я учреждения «Татар кино». Это, наверное, самая скрытная структура из всего перечислил. Никто не знает, чем она занимается. На самом деле «Татар кино» не снимает фильмы. То есть в прессе обвиняют очень часто. «Татар кино» показывает кино. И самое важное, что делает «Татар кино», оно показывает кино там, где нет кинотеатров. То есть это передвижки, это поселы мы весим ездится и показывается кино. И этот как бы, компонент утрачен практически по всем регионам России. У нас он сохранился. Вот чем занимается Татар кино. И кинотеатр «Мир» является экспериментальной столичной единицей, которую когда-то было решено взять на баланс, а сейчас он в нашем как бы, распоряжении, и мы там делаем все, что хотим. Мы очень любим кино. Но мы понимаем, что один зал не способен вместить все количество оригинального контента. Сегодня Радмила сказала, а, Даша, Даша сказала, кто здесь в первый раз, поднялись две руки. Я так кайфую, когда я спрашиваю, кто сегодня будет впервые смотреть Фарходи. И когда поднимается две руки там, из всех остальных, это классно, это значит, что люди захотели узнать что-то новое. И вот этим мы живем в кинотеатре мира. Мы всегда находим новый продукт и ретранслируем его в общество. Вот. Что еще? А, Надо же говорить, какие ошибки, да, что преодолевало? нет. В общем-то, я буду биографию немножечко да, вплетаю в кино. Так, значит, меня не пустили родители в кино, но я в него попала, что-то я потеряла нить. Так, так, так. В общем-то, однажды мы решили, что кинотеатр «Мир» — это больше, чем кинотеатр. Ну, то есть то, что мы выходим, общаемся со зрителями, этот формат мы поддержали, даже расширили. Залезла я в водку к механику, он не зря так бы боязливо на меня смотрел. Я говорю, ты что, можешь показывать пленку? А пленку показывать на самом деле достаточно трудоемко. И ее в кинотеатре «Мир» уже сто лет никто не показывал. Вот. А он говорит, ну в принципе да. И действительно кинотеатр «Мир» это единственное, но ну, это сам по себе является раритетный такой. Ну, это и есть артефакт, в общем-то. Потому что кино это не только то, что нам снимают и показывают. Кстати, кино, знаете, когда началось? Кино началось не тогда, когда его сняли. Это я всегда спорю с режиссерами, со всеми. Кино отмечается с того момента, когда зритель пришел в зал. Поэтому я поклонник Люмьеров, и я люмьеровница. Потому что кино только тогда начинает свое существование, когда его начинает смотреть зритель. Вот если ты снимаешь для себя, самовыражаешься, там говоришь, что ты Тарковский, все это фигня. Тарковский очень окупаемый режиссер. Недавно э, в Нью-Йорке прошла его ретроспектива за деньги, и все хорошо у Тарковского. Ты бабушка Тарковского, я говорю. Ты не Тарковский. Тарковский такой один. И когда ты снимаешь свой фильм, ты должен видеть зрителя. Основная проблема нашего кинематографа, отечественного, в том, что и узкой сегментальное, регионального Потому что режиссер как страус уходит с головой в съемки кино и думает что с ним снимает весь мир потом он выходит оттуда а мир нет он жил и вот тогда начинается как бы конфликт интересов и водораздел мы с этим боремся в кинотеатре мир мы даем доступ к кино очень разного формата мы открываем Режиссеру возможность поговорить со своим зрителем. Потому что даже молодому режиссеру мы говорим, когда ты пошел куда ты устроил там между собой на 30 табуретках, это не твой зритель. Если я покажу свой свадебный фильм, у меня тоже очень большая родня. И я, может быть, соберу половину театра «Камала», и мне все будут аплодировать. И у меня будет полное ощущение, что я успешный режиссер. Я говорю, приди к своему настоящему зрителю и выслушай критическую вот эту вот оценку. И мы начали экспериментировать. Это было вот как раз в рамках фестиваля мусульманского кино. Потому что, когда я открыла для себя Афганистан, Иран, ну Турция, понятно, это очень такая демократичная страна из мусульманского сегмента, и вдруг я увидела, какие там режиссеры, это, ну, то есть, когда нам говорят, что вот там вот это закрыто, и вот это закрытая часть, везде очень открытые творческие люди. Во все... Я, честно говоря, просто поражаюсь, когда действительно стреляют, а там оттуда каждый год приходит много фильмов. Я тогда нашим татарстанским режиссерам говорю, вот смотрите, и хорошее качество, и никто не ноет, что у него нет денег на господдержку, и присылает. Один мальчик из Афганистана, он вообще говорит, я учился у Чаплина, я говорю, в смысле, но я смотрела его фильмы. То есть кино – это вещь, которая вдохновляет, она будет вдохновлять. Кино это самое массовое искусство. О кино я могу говорить вечно. Кино доедет всегда и достучится до туда, до куда редко какое искусство может достучаться. Единственная проблема и счастье кино, то есть это и проблема и счастье, то, что в нем разбираются все. Вот. И вот тут очень важная функция менеджмента культурного. У каждого кино есть свой зритель, мое убеждение. В последнее время я стала уделять внимание кино не совсем-то и фестивальному. Стала поддерживать региональное, более того, жанровое кино. Потому что поняла, что когда все сплошь хотят стать Тарковскому, мы останемся без залов. ну Сначала без зрителей, потом без залов. вот, Потому что простые, внятные истории, которые способны снять молодые режиссеры, это тот самый продукт, который их снова соединит. Потому что не может быть востребован фестивальный продукт абсолютно, если фестивальных режиссеров становится больше, чем зрителей. Но ну, ну это ненормально. Тогда действительно он снимает, чтобы, чтобы, потому что он так захотел. Вот. Но тем не менее я очень трепетно отношусь именно к фестивальному кино. Я очень горжусь нашим зрителям. Я вампир. Хотя и донор, кажется. я прикидываюсь донором. Я захожу в зрительный зал утром в пустой, подпитываюсь этой энергией. Энергия в кинотеатре мир необычайная. Когда я вижу, туда заходит зритель, у меня действительно охватывает ну, животный кайф. Мне очень нравится то, что зрителя становится в кинотеатре все больше и больше. Когда-то мне сказали, что на фестивале нельзя делать субтитры. Не, не, не. Но вот когда я посмотрела 100 фильмов на Фарси, я поняла, что кино только так и надо смотреть, обязательно с субтитрами. Ты что, ты что, мне говорили, ну, высшее руководство, я говорю, кино – это визуальное искусство. И язык, ну, и в принципе, я и Голливуду также отношусь. Брэд Питт старается, играет, говорит нам на своем языке, а потом кто-то его закрывает, и мы слушаем вообще не Брэда Питта, а это часть актерской игры. В общем, я много спорила, я доказала. И на субтитры пошли, субтитры появились и на мусульманском фестивале, и, кстати, мусульманский фестиваль именно так и нужно воспринимать как международный фестиваль, потому что он действительно международный фестиваль. У него был кризисный момент в программировании, мы его преодолели. На сегодняшний момент абсолютно точно, и я этим горжусь, ведущие федеральные критики, они все в моем фрекленте в фейсбуке, высоко оценивают программу нашего фестиваля. Такого фестиваля нет в России вообще, потому что, в принципе, это либо российские фестивали, либо один московский класса А, кстати, предыдущий спикер рассказывал про Сколково и сказал, что это не только вот то место, которое связано с коррупцией. Там еще недавно фестиваль «Короче» прошел. То есть я из каждого разговора всегда выцепляю все, что связано с кино, и кино, в принципе, больно. Поэтому, наверное, историю успеха как бы я не вижу, я вижу то есть формулы успеха. Мне просто очень нравится то, чем я занимаюсь. Сейчас мне предложили освоить продюсирование. И это федеральный проект, он не региональный, мне это очень интересно. Кино я не бросаю. То есть проекты живут уже без моего участия. Чем я горжусь из последних проектов? Это инклюзивные показы. Хотя я не считаю, что они стали полностью инклюзивны. Кинотеатр «Мир» адаптирован для просмотра слабослышащих, слабовидящих аудитории. Но к нам приходили дети, которых мы видели, что им нужны другие условия. Это аутисты. То есть дети, которые не могут зайти в незнакомое пространство, тем более выключен свет, громкий звук, и он больше никогда этот ребенок не пойдет ни в какой кинотеатр. Но у меня был, есть возможность общаться с такими детьми. Был один экспериментальный ребенок, на котором мы год отрабатывали эту технологию она получилась. Сейчас аутисты не только ходят к нам в кинотеатр, они уже пошли в обычные кинотеатры. То есть у нас не было задачи в этом проекте зациклить их на себе, чтобы вот они ходили только к нам. Но у нас был один зал, мы подглядели технологии, что им нужны особые критерии показов, и мы думали долго, наверхах что ли, вот наверху вот там есть, будем показывать им на плазме, а потом поняли, нет, они должны именно кинотеатральный показ впитывать. Тогда мы решили просто найти кусочек времени. Мы просто убрали всю рекламу, мы раздробили контент. Я сама ходила, курировала, ну, смотрю, не плачет ли никто, не боится ли это звук. То есть тихого звука мы прибавляем постепенно. И одна зона в кинотеатре в этот момент освещена для тех, кто боится темноты. То есть есть момент, когда любой степень готовности этого ребенка, он может посетить этот сеанс. Потом они переходят на обычный сеанс. То есть им главное понять, что здесь не страшно. Некоторые до сих пор с наушниками ходят. Ну и еще некоторые не очень усидчивые. Мы позволяем им ходить вот за ручку, выходить из зала. Есть аутист, которому надо подойти наоборот к экрану, он ничего не боится, ему надо прилипнуть. Мы даем им эту возможность, но говорим родителям. То есть тут идет сотрудничество со зрителем. Пожалуйста, помните, что наша задача достичь ну, как бы вот, стандартного просмотра. И в общем-то у нас получилось, и я вот этим, наверное, горжусь. Все у меня. Добрый день, уважаемые друзья. Ну, сегодня, как сказать, наука на десерт. Надеюсь, она, мой рассказ будет тоже сладким, интересным. Значит, ну, Я коротко начну. Наверное, я единственный из сегодняшних выступающих, кто продолжает свою жизнь в университете. У меня в этом году был такой у меня и университета маленький юбилей. Ровно 20 лет назад я сюда пришел первый раз, будучи школьником. Вот. Я очень полюбил химию в восьмом классе, взрывал там химичил, есть последствия этих опытов. Надеюсь, их уже устранили в нашей школе. В общем, мне было все это очень интересно. Вот. Были успехи в Олимпиадах. И поэтому, когда в 2000 году мне там предстояло поступать, я уже точно знал, куда я пойду. Пойду на химический тогда факультет Казанского государственного университета. Вот. И как раз вот я нашел для меня такую, такую первую, ну, не важную, наверное, для меня тогда, как для молодого человека, интересную публикацию о том, как я попал в Казанский университет. Тогда были очень жесткие экзамены, и мало кто там набирал баллы, как сейчас 100 из 100, и мне тогда удалось набрать 200 из 200, и я был тогда очень этому рад, гордился. И вообще, я вот всегда перед собой любил ставить, ставить какие-то такие цели и достигать их, ну, разного уровня. И мне кажется, что вот... Для современных людей тоже очень важно четко понимать, чего они хотят и куда они идут. И прежде чем перейти к каким-то советам, опыту своему, я хотел бы немножко еще раз поговорить о том, ну, здесь много студентов, для чего все-таки нужно идти в университет, что он нам дает. Многие думают, что он дает нам знания, на самом деле не совсем так. И вот я хочу провести небольшую историю известного не выпускника, а известного человека, который учился в нашем университете, Лев Николаевич Толстой. В 1844 году поступил на один факультет, проучился там один год. Потом перешел на второй, проучился там еще несколько лет. И после трех-четырех лет, в 1847 году он ушел из университета. Ушел не просто так, а ушел с, так сказать, с целью, с четким пониманием, что он хочет заниматься наукой и достичь совершенства в музыке и живописи. Так вот пишется в его биографии. То есть, в принципе... Университет нам нужен для того, чтобы понять, кто мы, что мы, что нам интересно, чем мы хотим заниматься в будущем. И вот сегодня и сегодняшние выступающие, кто-то из них там заканчивал, поступал в одну сферу, но в итоге занимался другой. Мне кажется, это нормально, если наши студенты современные там пришли на, на химию или на физику, а потом решили стать журналистами или наоборот. Но вот тогда я тоже а, совершил такой выбор в своей жизни. Вот. И для меня тоже вот это время в университете стало, так сказать, пониманием себя. Я решил, что я хочу заниматься наукой. Вот. Ну, есть определенные успехи в этой сфере. Наукой я начал заниматься еще со школы, завершил университет, поступил в аспирантуру. За один год и несколько месяцев я решил диссертацию. Вот. И мы занимались такой фундаментальной областью, как межмолекулярное взаимодействие. Вот я, вот, когда вот выступал на одном конкурсе, мне сказали: вот объясните, так это понятно любому человеку ну, простому человеку, что такое межмолекулярное взаимодействие. На самом деле они бывают разных типов. И вот, вот, есть взаимодействия очень сильные. Это, вот как, допустим, муж с женой да, там, любят друг друга, а есть взаимодействие слабое. Как, допустим, мы вот заходим в метро или в автобус, там много людей, там кто-то вас толкнул, у вас там что-то изменилось в хорошую или плохую сторону, в зависимости от того, кто это был бородатый страшный мужчина или красивая девушка то же самое на самом деле происходит и в молекулах в растворах и вот я вот как раз изучал вот это вот как друг на друга они влияют как это можно описать рассчитать и это очень на самом деле важная тема для понимания процессов в живых системах потому что там тоже очень много молекул они с друг с другом взаимодействуют и как-то так сначала образуются белки потом образуется сложная система а потом уже образуются Живые клетки. Сейчас моя область интереса немного изменилась, я об этом немножко попозже расскажу. И поскольку, я, как уже сказал, мне очень импонировало, так сказать, ставить перед собой цели задачи, я очень, так сказать, видел какие-то проблемы, которые сопровождали жизнь молодых ученых. И мне захотелось эти проблемы вместе с моими коллегами как-то решать и параллельно с наукой Несмотря на то, что у меня уже у вахтеров химического факультета был такой Барфоломеев, точно последний уходит с института, Вот раньше 10 часов не выходит, как бы еще немножко времени оставалось на занятие общественной деятельностью, и сейчас я возглавляю ассоциацию молодых ученых Казанского университета, а до этого возглавлял ассоциацию молодых ученых города Казани. Вот тут есть представители этой ассоциации, вот Виктор, который выступал на прошлом, Мероприятие как раз один из них, и мы вместе пытаемся как-то понять, что же нужно нашим, нашему молодому поколению и вместе с нашим руководством, с ректором, вместе взаимодействием для того, чтобы жить им в университете было легко, комфортно и интересно. И Надеюсь, это получается, потому что молодых ученых все больше и больше. Несмотря на то, что в науке есть провал, людей в возрасте от 40 до 50 лет очень мало, но те, кто моложе 30, их количество колоссально растет. Действительно, наука становится интересной для молодежи ну, по нескольким причинам. Потому что, во-первых, наука – это интересно, наука – это свободная деятельность, ты сам ставишь задачи, сам их решаешь. И причем эти задачи могут быть достаточно такими глобальными, серьезными. Вот. Затрагивать глобальные вызовы, мировые тренды – это действительно так. И я вот в своем выступлении хотел бы немножко рассказать о тех важных моментах, которые сегодня важны для человека, который выбрал свой путь в науке. И на самом деле они важны не только для тех, кто выбрал путь в науке, а вообще для многих. В принципе они применимы и людям, которые решили заняться бизнесом, которые решили заняться какой-то другой сферой. На самом деле сегодня мир очень открыт и очень важный, важный момент – это мобильность. Я закончил университет в 2005 году. В 2007 году я защитил диссертацию. И вот до 2007 года я не был ни разу за границей. Но потом, вот когда уже, так сказать, я сформировался как ученый самостоятельно, я понял то, что чтобы быть в тренде, чтобы понимать, куда двигаться, нужно ездить по университетам. И вот с 2007 по 2017, вот, за эти 10 лет в рамках своей мобильности научной я посетил более 25 стран. Более там, 50 городов в различных странах, и мне удалось где-то почитать лекции, где-то проводить исследования. И мне кажется, это очень важно. Важно для формирования мирового так сказать, понимания той области, в которой ты работаешь. Буквально через там, несколько недель у меня будет следующая так сказать, моя стажировка, это Французский институт нефти, где я почитаю несколько лекций, и мы будем проводить один, реализовывать свой проект. А вот здесь на рисунках как раз есть вот кадры с моей первой стажировки. Вот справа, в самом экране, видите, я вот такой там молодой, еще такой худенький достаточно. Вот. Это моя первая стажировка в университете Ростока, как раз о котором говорили в самом начале. Тогда вот был мой первый опыт работы в зарубежных лабораториях, а дальше он так расширялся и продолжался. И второй момент, кроме мобильности, нужно, конечно, налаживать международные связи. Нетворкинг, он очень важен не только в каких-то других сферах, но и в науке. Мне кажется, это проблема номер один, потому что каждый ученый думает, что он самый умный, самый лучший. И на самом деле это тоже тренд российской науки образования. У многих наших коллег одна запись в трудовой книжке, точнее одно место работы. Вот. Мне кажется, на самом деле этот тренд нужно менять, нужно... Расширять свои горизонты. Вот. И один из таких горизонтов это международные проекты. Вот Сегодня у нас в международной кооперации более 10 университетов, с которыми мы работаем. И как раз вот эта кооперация позволяет нам наши наработки реализовывать в реальной жизни. Вот, Допустим, вот тут наши китайские коллеги, мы там с ними в повязках. Это не из того, что там. Так сказать, какая-то инфекция или болезнь, мы находимся там в химической лаборатории, которая разрабатывает реагенты, и сегодня мы с ними эти реагенты вместе делаем для ряда нефтяных компаний. С другой стороны, наши наработки за счет наших международных связей и коопераций мы внедряем уже в Латинской Америке, в Китае. Может быть, кто-то из вас слышал о том, что КФУ собирается открывать компанию в Колумбии. Слышали, нету? Но в принципе это на самом деле в ближайшие годы так и будет. Мы за счет того, что у нас есть интересные работки, хотим создать там компанию и внедрять на наши разработки. Ну, работа ученого – это не только посиделки в лабораториях, это не только лекции. На самом деле ученый – это такой же человек, как и все обычные люди. Вот, иногда они ходят с факелами. Вот У меня был такой интересный момент в жизни. Мне удалось быть факелоносцем во время универсиады Казани 2013 года, это было очень для меня таким важным событием, интересным. Мне удалось тогда познакомиться рядом людей, которые тоже тогда, так сказать, этим делом занимались. Действительно, такие моменты в жизни, они дают какие-то новые ощущения. И нужно в жизни всегда ценить эти яркие моменты, потому что, когда вам будет очень много лет, я думаю, именно они будут в вашей памяти отражаться и, как сказать, останутся такими драйверами какого-то вашего, так сказать, воспоминания прошлого. И очень важно, на самом деле, чтобы достичь успеха и в науке, и в других сферах, это команда. Можно что-то делать одному, но без хороших коллег, без поддержки, мне кажется, это очень сложно. И чтобы добиться успеха, необходимо создавать команду. Сегодня в моей группе очень много молодых коллег работает, и они постоянно тоже со мной ездят и участвуют в конференциях стажируется, и я тоже пытаюсь им всячески способствовать, потому что вот я здесь вот привел вот эту картинку с Гулливером не случайно, когда человек в команде, он может действительно вместе совершить очень важные вещи, вот как вот лилипуты тогда смогли этого Гулливера победить, за счет того, что вместе они объединили усилия и, так сказать, пришли к хорошему и большому результату для них. Сегодня очень много говорили про Сколково, я, не знаю, я, я сейчас тоже не знал, что кто-то будет говорить про Сколково, и тоже включил. Но не из-за того, что Сколково это круто, я не считаю Сколково Гарвардом, но это вот мое мнение субъективное. Вот. Я считаю, что Казанский университет очень хороший, очень много в нем всего интересного, он очень динамично развивается по сравнению с тем же Сколково. Вот. Важный момент, мне кажется, на любом этапе нашего развития – это учеба. Это получение каких-то новых компетенций, новых квалификаций, новых знаний. И несмотря на то, что вот я уже не совсем молодой, вот в этом году я перестану быть молодым ученым, мне исполнилось 35 лет, но я постоянно ищу какие-то моменты для того, чтобы почерпнуть для себя что-то новое. Я тоже советую вам учиться и учиться и учиться. Вот наш классик, может быть, не классик, а вот… Как правильно назвать, каждый для себя решит. Об этом говорил, и я тоже молодому поколению желаю и, так сказать, советую развиваться постоянно. И причем не надо развиваться именно только в своей сфере, допустим, вот вы химик и вы там читаете книжки Некрасова, ну, то есть такие химики, не все, может быть, их знают. Я считаю, что человек должен развиваться полноценно, полномасштабно в разных сферах и Сегодня вот на ряде примеров, как раз коллега Михаил тоже рассказывал, как вот он очень так резко менял свой жизненный путь. И также надо, мне кажется, быть свободным к своему выбору. Я в конце там дам свой совет вам, вот, как, как двигаться лучше дальше. А, про общественную жизнь. да, вот Общественная жизнь даже меня однажды довела до коллайдера. На самом деле в жизни очень так получается, то что не ожидаешь чего-то, Делая какие-то вещи. Вот я занимаюсь общественной деятельностью, очень тесно познакомился с большим количеством людей из других сфер науки, физиков, математиков, экономистов, юристов. И у нас сейчас очень большая сеть молодых специалистов по всей России. И у нас есть такая штука, которая называется Координационный совет по образовательной и научной деятельности при президенте Российской Федерации, где мы вот, пытаемся уже на уровне не только университета, или города, или республики, но на федеральном уровне предлагать решения и советы, какие-то инициативы выдвигать для того, чтобы молодые ученые в Российской Федерации активно развивались, и у них были возможности э, реализовать себя в науке. Вот вторая моя специальность — факелоносец. Вот я еще и в Сочи тоже удалось мне... Побегать с факелом. Вот. И сейчас я хотел бы немножко рассказать о том, чем мы занимаемся сейчас. Вот. Это так, заголовок вот, этой, вот этого рассказа, как химики становятся нефтяниками. И вот я тоже много говорил и своим коллегам, и очень из-за этого часто так сказать, ругаюсь и спорю с нашими профессорами, которые ну, достаточно опытные и большие специалисты в своих сферах, мне кажется, то, что сегодня химикам не нужно быть химиками, физикам не надо быть физиками. То есть вы получили определенные навыки, и эти навыки нужно применять уже для решения каких-то более серьезных глобальных задач, глобальных вызовов, которые действительно помогут человечеству сделать следующий шаг. И для этого в нашем университете, как раз по инициативе Лиша Травкадыч и многих коллег, была создана такая академическая единица «Эко -нефть. И идея этой единицы была то, чтобы собрать специалистов различных областей для решения вопросов, связанных с энергетикой и экологией. Сегодня вы, наверное, знаете, все говорят об альтернативных источниках, значит, об энергии, зеленых технологиях. На самом деле на следующих слайдах есть определенные моменты. Человечество растет, людей становится все больше, и всем этим людям нужна энергия. Энергия в виде бензина, энергия в виде топлива, энергия в виде тепла, вот. и существующие запасы природных ископаемых, они на самом деле, которые мы сейчас используем, они бывают разными и они тоже частично возобновляемые, но к сожалению их уже становится все тяжелее добывать и использовать, и есть ряд проблем, связанных с глобальным потеплением, загрязнением окружающей среды и мы для себя поставили цель сделать новую революцию в сфере природных ископаемых. Почему мы решили именно остановиться на них? Потому что, во-первых, Россия, во-вторых, Татарстан — это самые, наверное, большие так сказать, регионы, где есть нефть, газ. И если мы говорим про весь мир, то США, страна, которая больше всех говорит о зеленой энергетике, о зеленых технологиях, она сегодня потребляет более 25% угля. Вот, самого грязного и неэкологичного в мире топлива. И поэтому на самом деле задача перед человечеством стоит не то, чтобы уйти от полезных ископаемых, а хотя бы давайте уйдем от угля. И мы здесь предлагаем альтернативные технологии, которые позволят эти проблемы решить. И эти технологии мы называем подземной нефтепереработкой. А что такое подземная нефтепереработка? Вы, наверное, когда-нибудь кто-нибудь из вас видел нефтяную качалку. Нет таких людей. Видели, да? Это вот такая штука, которая вот так вот делает, делает, высасывает нефть. Но на самом деле это неплохо, это нормально. И есть такие большие заводы. Вот в Казань вы когда то наверное тоже приезжали, видели там большие трубы. И эти два процесса в одном случае мы добываем вот эти нефть и газ, а во втором случае мы их перерабатываем. А наша идея заключается в том, чтобы делать это одновременно и сразу под землей. Это вот новые технологии, которые мы разрабатываем, и они сегодня интересны очень многим странам, не только России, потому что это, так сказать, революция в сфере энергетики. Это позволит нам продолжить нефтяную эру. На самом деле это неплохо, это хорошо, потому что проблемы с альтернативными источниками могут быть на самом деле намного более опасными. Применение ядерной энергетики, применение других технологий, она на самом деле может быть более с экологической точки зрения опасным, чем использование той же самой нефти и газа. А эти запасы, которые у нас есть, их может хватить на сотни лет еще вперед. Поэтому то, что мы сегодня предлагаем, это может стать так сказать, решением для не только нас с вами, потому что через 20 лет обычные углеводороды они исчезнут, но и для наших детей, внуков и следующих поколений. А еще одну вещь, которую мы разрабатываем, мы разрабатываем новые технологии для добычи газовых гидратов. Очень многие говорят, то, что топливом 21 века будет именно природный газ, но, к сожалению, он сейчас находится в основном на глубине нескольких там километров, нескольких сотен метров, и эти месторождения находятся на дне океана, на дне морей, и сейчас не знают, как их добывать. Мы разрабатываем такие технологии, которые могут это делать, которые, надеюсь, в будущем тоже будут применены, и мы к этому тоже очень стремимся. И сегодня Хочется похвастаться то, что мы работаем с очень многими нефтяными, нефтегазовыми компаниями, не только в нашей стране, но и за рубежом. Действительно, наша наука, у нее есть потенциал, есть куда двигаться, и молодежи есть куда идти. И как раз в конце, я уже да, почти, почти завершаю, у меня есть несколько таких тоже пунктов, которые я хотел бы озвучить с моей точки зрения важных. Когда вы чем-то занимаетесь и что-то делаете, я предлагаю вам ставить цели перед собой. Просто не, не, как сказать, Эти цели они должны быть амбициозными. То есть это, эти цели должны быть сложными, эти цели должны, так сказать, давать для вас вызов. Тогда вы сможете действительно что-то развивать. Вот мы там с моими коллегами, опять я скажу откуда, как вы думаете, откуда с моими коллегами? Из Колкова, с которым мы вместе учились. У нас была такая цель, пока мы учились, пробежать экватор. При этом из, нас никто не, из тех, кто с нами учился в группе, это было порядка там, 70 человек. Ну, там мало кто занимался спортом, все такие были. Либо большие ученые, либо большие администраторы, либо там еще кто-то большие, но небольшие спортсмены. Но наши коллеги решили дать нам, сделать нам такой вызов, ребята, вы не сможете пробежать экватор. Вот, вот попробуйте, и в итоге вот все вместе, вот эти 70 человек за 6 месяцев бегали этот экватор, кто-то после этого стал постоянно бегать, я тоже стараюсь себя иногда поддерживать в форуме тоже бегать часто, то есть здоровая жизни это тоже очень важно. И на самом деле есть другие задачи, у меня тоже была своя персональная одна задача, ну все, кто был, наверное, в ведущих университетах, знают то, что научные группы передовые состоят, они все интернациональные, международные. То есть если вы приедете в тот же самый Гарвард, в этой группе из, то, из самого США будет там процентом 10-15, остальные это будут люди с разных стран мира. И вот я тоже решил создать в Казанском университете международную группу, и вот эту цель я себе поставил и привлек сюда к нам в университет молодых ребят, специалистов из разных стран, и сегодня у нас такая международная группа, с которой мы вот решаем наши научные задачи. Вот. Это вот такая вот цель и, и мне кажется то, что в принципе каждый человек перед собой должен такие цели ставить, которые действительно сложно решить. И второй момент это не бойтесь менять свой путь, вот. не бойтесь из химиков становиться журналистами, а из журналистов химиками, не бойтесь переформатировать себя полностью и тогда действительно возможно что-то у вас получится. Вот. И самое главное когда вроде бы все хорошо, все стабильно, это на самом деле плохо. Это значит то, что вы не развиваетесь, вы двигаетесь, так сказать, в хорошем ритме и не бойтесь выходить из зоны своего комфорта и что-то, так сказать, в жизни менять. Все, спасибо.